Was was Muhammad, wa wa Сегодня мы с вами будем проходить 106-ю суру, сура Курайш, что в переводе Курайшиты. До сих пор живут эти курайшиты даже. Здесь это племя находится. Курайшиты. Сура курайш. Четыре аята. Номер суры, 106. Номер суры, 106, 4 аята. Ауду билляхи минаш шайтани раджи. Исмилляхи рахмани ррахим. Ли иляфи курайш. Лиляфи Ли курайш. Ради постоянства курайшитов. Иляф это постоянство, привычка. Ради постоянства курайшитов, ли и ляфи курайш. Ли и ляфи курайш ради постоянства курайшитов. И ляфи хим рихлята и вассайфи. И ляфи и вассайфи. Когда мы останавливаемся, можно прочитать вассайф. Вассайф. И ляфи хим рехлята щита и васайф. Их привычным делом, и ляф, и ляф привычка их было, постоянство, им то есть гум, гим это их означает, этих курайшитов, было то, что они путешествовали, рехлят, рахалюн были они путешественниками, они путешествовали щита, васайф щита, васайф зимой и летом, зимой и летом. Их привычным делом является путешествие зимой и летом. Иляфим рехлята щита и вассайфи. Фалья буду, и поэтому Аллах спонтал, приказывает. Фа это как и, и пусть же. Фалья буду это приказ амр. Фалья буду, пусть они делают айбадат, пусть же они поклоняются. Робба гадаль байти. Господу этого дома гадаль байти. Пусть же они поклоняются Господу этого дома. Фалья абуду. Господь этого дома, именно Кааба, мечеть Аль-Харам, нужно поклоняться Господу этого дома. Фалябду, робот, бахадальбайти. Или можно прочитать буду робот, бахадальбайти. И как мы сказали, иляф ⁇ это привычка, постоянство. Привычка, постоянство. Рехлятун ⁇ это путешествие. Рехлятун ⁇ путешествие. Рехлятун ⁇ путешествие. Байтун ⁇ дом. Байтун ⁇ дом. Шитаун. он шита он это зима шита сайф лето счета сайф счета сайф он привычка постоянства Рехлятун он путешествие Бейтун он дом шита он зима сайфун лето смотрите сколько новых слов с этого урока мы извлекаем Аляви а минжу ваам ум минха аляви а Вааманахум ум ва последний аят который ляви который от накормил их на прошлом уроке мы с вами проходили там. Те, которые не кормят мискинов, прогоняют мискинов и не кормят бедняка. Мы это слово проходили. Таам, еда, кормление бедняка. Таамуль мискин. Вот здесь атаамахум. Тот, который накормил их. Аллах, шубану атааля, накормил их. Аллах, Создатель. Аллах, Арразак. Тот, который дает пропитание даже муравью в норке. Киту, огромному киту в море. Всем дает ризык таам. А таамахум. и тот, который накормил курайшитов, мин джу. и защитил он их от голода, джу, это голод, джу, джия, это голодные люди. Джу, мин джу ин. И еще Аллах атаку, обезопасил аманахум. Слово аман, безопасность. Аманахум, он их обезопасил. Аман ⁇ это безопасность. Минхов. Минхов от страха. Обезопасил он их от страха. Как в те времена, когда войско слона пришло. Абашитская. Из Эфиопии пришла целая армия, огромная армия. И у них слоны были. Они пришли для того, чтобы сломать. Дом Аллаха, Каабу, Аллах Субану Атали, их защитил. И на протяжении всей истории Аллах защищает. И Аллах будет защищать. Даджал не сможет зайти в этот город. И также перед судным днем большая армия двинется, большое войско для того, чтобы завоевать Мекку. Но Аллах Субану Атали, защитит, как пришло в хадисе. Аллах прикажет земле, и земля разверзнется и проглотит всю эту армию. Смотрите. Алляди атамаху мин джур, минхов, который накормил их курайшитов, защитив их от голода и обезопасил их от страха. Аманахум минхов. Аляди Атуамахум мин джуаюм минхов. Слово джур сказали, это голод. Хаув – это страх. хаув – страх. Джо – голод. Ради постоянства курайшитов. Их привычка – это путешествие зимой и летом. Пусть же они поклоняются Господу этого дома, который накормил их, защитив от голода, и обезопасил их от страха.